А нас опять обманывают. Нам она не грозит, но она на границе стоит, чума. Команда была. Стоять! Сидячий? Чё? Сидит? Кто? Ну, мужик этот твой. Ой, деревня, а! Ну ты даешь! Кто его посадит? Он же памятник! лет тот день, когда я сел за воронку этого пылесоса! Я построю свой парк с Блокджеком и шлюхами! Oh Господи, они убили Кенни! Сволочи! A few moments later. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе тол, И днем, и ночью кот ученый, Все ходит по цепи кругом, Идет направо, песню заводит.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 Ко мне уже родственники пришли с венками. Ой, и тишина в студии кладбищенская. А -а -а! У кого это сектор плюс? Сейчас кто крутил-то? Я. Ну, вам какую букву открыть? Первую. Откройте ей первую букву. И если вы сейчас не назовете слово... Ну, храм. Чего? Храм? Крутите барабанта, какой храм? Да Надо Много в Только правда дна. Кто норму выполняет? Тому колонны на усиленное питание. Арбайтен по-стахановски. соблюдение дисциплины труда. И правил техники безопасности должно стать нормой жизни. План, закон, выполнение, долг, перевыполнение, честь. из -под век моих бьет солнце. Вот тьму тот свет пройдет, и весь мир начнет точка. Боря! Твой выход? Любовь! Любовь! Суки! Любовь! Здесь вам не гражданка, здесь климат иной! Не всем ребятам подходит такой! Нет место, глянцу не знают здесь слово гламур! Зато за здесь модные есть, здесь тренди отвага, доблести честь, а не кужинки платятся от кутюр. Зато за боги здесь модные есть и в тренде отвага доблесть и честь, а не пуженьки платятся от кутер. Сочитники, праздник ваш наступил. Желаю, чтобы хватало сил. Родину нашу от всех врагов защищать. И до последней капли стоять солдатскую честь. Не растерять, что мирным небо стало опять. И до последней капли стоять солдатскую честь. Не растерять, что мирным небо стало опять. Девушки, поздравляю вам вас с восьмым, с вашим днем. Да, да стой, не трогайся. Так, иди убирай свое Без говно и скрытое. Что такое сурать? Иди убирай. Иди давай. Убирай говно. Сиди, Свои крылечки оставь. Славать ходи иди, сюда. баный рот! Вместо тысячи слов.